3 числа в Марьинке украинские войска в пол пятого утра начали стрел потом потянили технику и началось наступление на позиции ДНР. В результате чего меня на улице Ленина задержали в плен. Обезоружили, доставили, покормили. Ну вот и я в плену. Кто, в общем, первый начал стрелять в тот день в Марьинке? Украинские войска. Что пытались сделать, куда пытались пройти? Пытались э, прорвать позиции в Марьинке, позиции войск ДНР. А был какой-то была какая-то четкая цель. Захватить какой то рубеж. Или просто это было атака. Просто была как бы атака на ну на ну, штурм. Штурм чего? каких позиций? Штурм в позиций. Районе? Да, в Петровском районе, ну, в Марьинке, в Петровском районе. Тяжелая техника, когда подошла? Танки, артиллерия? Или они там находились? Они подтянулись после артобстрела, Это где-то примерно часов в 7. Так вот. 7 утра или вечером? Утра, утра. По нашей развединформации информации там умелось примерно 5 батальонов тактических групп сводных, которые должны были прорваться и закрепиться. Вот. Я уже, конечно, знаю, что там и наемники работали, и что в принципе слаженно работала их артиллерия. И батальонные танковые хорошо работали у них. Но на наше сопротивление с таким, как, как мы его организовали. Было бы сложно пройти его, поэтому понести такие огромнейшие потери, которые, в принципе, цифры, которые ты называешь, верны по информации, которую мне довели с нашей разведуправления. Вот. У меня еще вопросы были такие по поводу, слышно ли вам было, личному составу доносили, такая информация, что там работали смерчи, ураганы, что были рядом где-то, недалеко, потому что нами были уничтожены два урагана и смерч, и склад с боекомплектом. Я, если честно, не знаю, потому что ну, нам, нам не доводили, но вроде бы говорили, что где-то в пределах должны были стоять грады. Грады они стояли, это однозначно, САУ стояла, все остальное. Просто не успели на позиции вывести. Вовремя их определили и уничтожили.